Магические пассы, помогающие перепросмотру Перепросмотр тесно связан с дыханием Маги утверждают, что дыхание, будучи магическим, поддерживающим жизнь, содействует и ускоряет перепросмотр Стержневой частью магических упражнений, помогающих перепросмотру, является дыхание Перепросмотр также оказывает воздействие на энергетическое тело, поскольку он призывает все имеющиеся силы Энергетическое тело является весьма важной и неотъемлемой частью перепросмотра Первое. Формирование туловища энергетического тела. Туловище энергетического тела выковываем тремя ударами, наносимыми одновременно ладонями обеих рук. Первым ударом формируем плечи энергетического тела. Ладони находятся на уровне ушей, зажаты и смотрят вперед. С этого положения обеими руками бьем вперед, на уровень плеч. Словно хлопаем сбоку по плечам широкое, сильное тело. Затем руки возвращаем в исходное положение около ушей. После чего повторяем удар обеими руками на уровень груди воображаемого туловища. Во время воображаемого туловища. Во время этого удара руки не расставляем так широко, как во время первого удара. Во время третьего удара руки почти сводим вместе, поскольку удар наносим по бокам талии воображаемого туловища, а она намного уже плеч и уже груди. Второе. Хлопки по энергетическому телу. Цель этого магического пасса определить руки, предплечья и особенно ладони энергетического тела. Поочередно хлопаем ладонью каждой руки, начиная с левой, словно по воображаемому стволу перед собой на уровне груди. Каждой рукой совершаем размашистое движение, нанося удар сверху из-за головы. Левая рука бьет по правой части стола, а правая рука по его левой части. Таким образом создаем энергетический поток, который определяет каждую руку, предплечье и ладонь энергетического тела. Третье. Растягивание энергетического тела в стороны. Этим магическим пасом определяем ширину энергетического тела как конгломерата энергетических полей. Маги, жившие в Древней Мексике, утверждали, что энергетическое тело в его естественном виде немного расплывчатее физического тела, видимого как светящаяся сфера или конгломерат энергетических полей. Физическое тело как светящаяся сфера имеет очень четкие и определенные границы, а у энергетического тела их нет. Оно нуждается в этом. Растягивание энергетического тела в стороны направлено на придание энергетическому телу определенных границ. Скрещиваем руки перед собой на уровне солнечного сплетения, ладони прямые. Быстро, но плавно разводим руки, распрямляя их в стороны вниз. Ладони при этом становятся параллельными полу. Повторяем движение несколько раз при скрещивании рук, каждый раз чередуем их. Вначале левая рука ближе к телу, затем правая и так далее. Четвертое. Создание сердцевины энергетического тела. Маги линии Дона Хуана считали, что тело человека, видимое ими как конгломерат энергетических полей, не только имеет очень четкие и определенные границы, но и сердцевину плотного свечения, известную магам как человеческая полоса, или энергетические поля, с которыми человек более всего знаком. Внутри светящейся сферы, которая также является суммой всего, что есть в человеке, имеются энергетические знания. Это энергетические поля, удаленные от человеческой полосы. Для выполнения этого магического паса прижимаем локти к телу, руки сгибаем и поднимаем предплечье строго вертикально вверх. Ладони прямые, смотрят друг на друга. Предплечье во время всего упражнения неподвижны. Резко сгибаем ладони вперед, словно стягиваем с пальцев энергию. Повторяем это несколько раз. Пятое. Формирование пяток и игр энергетического тела. Поднимаем левую ногу невысоко над полом. Стопа левой ноги перпендикулярна стопе правой ноги. За счет в основном движения бедра, Бьем пяткой левой ноги вправо перед собой. Тоже делаем правой ногой. Повторяем несколько раз, чередуя ноги. Шестое. Формирование колен энергетического тела. Стоим на правой ноге, левую приподнимаем, сгибая ее в колене так, что бедро параллельно полу. Сохраняя бедро неподвижным, энергично описываем голенью несколько окружностей по часовой стрелке, делая акцент на внутренней стороне окружности. Тоже проделываем правой ногой, описывая окружности против часовой стрелки. Затем вновь идти против часовой стрелки. Затем вновь левой ногой, но теперь энергично описываем ей окружности против часовой стрелки, делая акцент на внешней стороне окружности. И, наконец, правой ногой описываем окружности по часовой стрелке. Седьмое. Формирование бедер энергетического тела. Слегка сгибаем колени и располагаем ладони на коленных чашечках. Пальцы согнуты, напоминая когти. На вдохе скользим прижатыми кистями вверх вдоль бедер. На выдохе скользим вниз. Проделываем это несколько раз. Кисти с согнутыми пальцами, все время плотно прижаты к бедрам. Восьмое. Активация личной истории за счет делания ее гибкой. Стоя прямо, чередуя ноги, бьем пятками по ягодицам. Бедра неподвижны. Бьем только за счет сгибания ног в коленных суставах. Девятое. Активация личной истории 20 ударами пяткой по земле. Переносим вес на правую ногу, достаточно сильно сгибая ее. Левую ногу выпрямляем, отставляем в сторону и слегка приподнимаем. Бьем 20 раз пяткой левой ноги по полу, сохраняя при, сохраняя при этом ногу прямой. Тоже проделываем правой ногой. Десятое. Активация личной истории, держа пятку на земле до счета 20. Исходное положение, как в предыдущем упражнении, только пятка левой ноги находится на земле, и вес тела равномерно распределен между ногами. Удерживаем положение до счета 20, затем меняем ноги. Следующие четыре упражнения настолько тесно связаны с дыханием, что выполнять их нужно только один раз в день. Одиннадцатое. Крылья перепросмотра. Стоя, на вдохе поднимаем предплечье вертикально вверх, локти остаются на месте, ладони прямые и смотрят вперед. На выдохе максимально сводим лопатки, делаем очень глубокий вдох. На медленном выдохе левую руку выпрямляем вперед и плавно описываем ей полуокружность влево и назад за спину, слегка разворачивая плечо назад. Точно так же по полуокружности, плавно возвращаем ее вперед, движение руки назад переводим в движение вперед мягкой полупетлей и сгибаем в исходное положение. Продолжая. Продолжая выдох, проделываем то же самое правой рукой, то есть движение обеими руками делаем на одном выдохе. Завершаем упражнение глубоким вдохом. 12. Окно перепросмотра. Стоя, на вдохе поднимаем предплечье вертикально вверх, локти остаются на месте. Ладони прямые и смотрят вперед. На выдохе максимально сводим лопатки. На вдохе слегка наклоняемся вперед и перекрещиваем перед лицом руки, кисти на уровне глаз. Левая рука ближе к телу. Ладони смотрят в противоположные стороны, правая влево, а левая вправо. На выдохе распрямляемся и согнутые в локтях руки разводим в стороны, слегка сводя лопатки, предплечье параллельны полу. Повторяем выделенное курсивом три раза. Маги утверждают, что через открытое пространство, которое руки создают около глаз, практикующий может заглянуть в бесконечность. Тринадцатое. Пять глубоких дыханий. Стоя, на вдохе поднимаем предплечье вертикально вверх, локти остаются на месте. Ладони прямые и смотрят вперед. На выдохе максимально, выдохе максимально сводим лопатки. Делаем глубокий вдох и на выдохе приседаем так, что бедра становятся параллельны полу. При этом крепко схватываем каждой рукой левое ближе к телу коленный сустав так, что левая рука хватает правую ногу, а правая рука левую ногу. Указательный и средние пальцы располагаются под коленом, а большой палец сверху коленной чашечки. Мизинец и безымянный палец прижаты к ладони. Выдох заканчиваем с принятием этого положения. Сохраняя это положение, совершаем пять плавных глубоких вдохов и выдохов. Маги считают такое положение единственным, при котором практикующий может делать глубокие вдохи, которые наполняют воздухом и верхнюю и нижнюю часть легких, поскольку диафрагма опускается вниз. 14. -е. Вытягивание энергии с границы сознания. Маги считают, что у нас осталось единственное место, где сознание ярко светится. Это дно светящейся сферы, каковой мы являемся и которая заканчивается у пальцев ног. Первая часть этого магического пасса, поскольку он является частью комплекса, состоящего из четырех пассов, аналогично поднимаем предплечье вертикально вверх, локти остаются на месте, ладони прямые и смотрят вперед. На выдохе максимально сводим лопатки, делаем глубокий вдох и на выдохе опускаемся на корточки. При этом руками обвиваем ноги так, что верхняя часть рук находится между бедер, а предплечья снаружи голеней. Кисти кладем на верхнюю часть стоп ладонями вверх. Сохраняя это положение, совершаем три плавных глубоких вдоха и выдоха. С последним выдохом встаем и делаем стоя глубокий вдох. Магические пассы, помогающие сновидению. Сновидение связано исключительно с перемещением точки сборки. Магические пассы, которые делали древние мексиканские маги для помощи сновидению, имели целью перемещения точки сборки броском вперед. Первое. Освобождение точки сборки движением, которое помещает ребро ладони перед глазами. На выдохе резко, с силой выбрасываем предплечье вертикально вверх, разворачиваем его так, чтобы ребро ладони оказалось прямо перед носом. Начиная с левой руки, делаем, чередуя ру руки, делаем, чередуя руки раз 20. Второе, Стимуляция точки сборки к опусканию вниз. Стоим строго вертикально, ноги прямые, колени не согнуты. Подкаленные сухожилия напряжены максимально. Прямая левая рука находится за спиной, в нескольких дюймах от тела и направлена вниз а ладонь параллельно полу и максимально распрямлена. Правая рука находится впереди в точно таком же положении. Голову поворачиваем к руке, находящейся за спиной. Удерживаем положение до счета 20. То же самое делаем в другую сторону. Третье. Переманивание точки сборки вниз за счет вытягивания энергии из надпочечников и перемещения ее вперед. Помещаем левую ладонь, пальцы согнуты как когти, за спину, на правую часть поясницы, область правой почки. И не отрывая ее от тела, введем к левому боку. Курсивом. Затем помещаем левую ладонь, ладонь прямая, на правую часть живота, а правую ладонь, пальцы согнуты как когти, за спину на левую часть поясницы, область левой почки. Не отрывая от тела, введем левую, тем самым вмазываем в область желудка, взятую перед этим энергию почки, а правую ладонь к правому боку. Курсив закончен. Повторяем несколько раз, выделенное курсивом, каждый раз меняя руки местами. Четвертое. Перемещение энергии типа А и Б. Маги считают, что все во Вселенной состоит из двойственных сил, и что мы подвержены такому дуализму во всех аспектах нашей жизни. На уровне энергии имеются две действующие силы. Современные маги зовут их силами А и Б, или силами 1 и 2, силами первой и 2, или правой и левой силами. Обучая своих учеников, Дон Хуан Матус называл их силами А и Б. Он говорил, что сила А используется в нашей повседневной жизни и рисовал ее в виде вертикальной линии. Сила B, говорил он, является скрытой и незаметной силой и редко вступает в действие, она лежит внизу. Он рисовал ее в виде горизонтальной линии, отходящей влево от основания вертикальной. Таким образом, у него получалась повернутая заглавная буква L. Он говорил, что маги являются существами, которым удалось силу Б, которая обычно лежит горизонтально внизу и бездействует, поставить вертикально и активизировать. В результате этого им удалось успокоить силу А, то есть превратить ее из вертикальной в горизонтальную. Результат этого процесса Дон Хуан представлял уже как правильно написанную заглавную букву «L». Этот процесс и отражается в магическом пассе с двумя руками. Правую руку вытягиваем вперед, локоть находится на уровне плеча. Поднимаем предплечье вверх, образуя прямой угол, ладонь смотрит влево. Левую руку сгибаем в локте, тыльная сторона ладони находится под правым локтем, ладонь смотрит в пол. Руками не касаемся друг друга, хотя правая рука давит с напряжением вниз, а левая вверх, как бы пытаясь соединиться. Сохраняя положение рук, сдвигаем правую руку влево так, чтобы предплечье находилось напротив центра лица, и вся конструкция сдвигается влево. Продолжая сохранять руки напряженными, смотрим влево одними глазами, без поворота головы, в энергетическое окно, образованное руками до счета 20. В течение всего упражнения ладони прямые, на одной линии с предплечьями. То же самое делаем в другую сторону. Пятое. Перекатывание энергии из точки облака. Руки находятся на уровне солнечного сплетения и согнуты в локтях. Руки расположены одна над другой, ладони повернуты вниз. Каждой рукой описываем три круга вокруг другой руки в сторону вращения педали велосипеда. Затем сжимаем левую руку в кулак и выбрасываем ее вперед, словно бьем в невидимую цель. Затем совершаем еще три вращения руками вокруг друг друга, сжимаем правую руку в кулак и выбрасываем ее вперед, словно бьем в невидимую цель. Повторяем это произвольное число раз. Шестое – бросок точки сборки, подобный метанию ножа из-за плеча. Это магическое упражнение является действительной попыткой бросить точку сборки, сместить ее из обычного положения. Хватаем точку сборки так, словно это нож. Левую руку отводим назад, ладонь находится на уровне шеи. Хватаем точку сборки и швыряем ее вперед, словно бросаем нож. В конечном положении руки ладонь распрямлена и напряжена. Направляем взгляд по линии руки в бесконечность. Делаем то же самое другой рукой. Повторяем упражнение несколько раз. Маги утверждают, что нечто в намерении бросить точку сборки, оказывает глубокий эффект, и точка сборки действительно смещается. Седьмое. Бросание точки сборки кистью, подобное метанию ножа из-за поясницы. Колени слегка сгибаем и напрягаем, тело наклоняем вперед. Левую руку отводим за спину на уровень поясницы, левое плечо слегка отведено назад. Правое впереди, плечо слегка наклонено вперед потряхиваем кистью левой руки на уровне поясницы, словно захватываем точку сборки и затем резко и быстро выбрасываем вперед руку. Это короткое и резкое движение, как будто мы выбрасываем нож. В своем конечном положении рука не сильно согнута в локте и находится близко к телу, ладонь раскрыта и смотрит вверх. В начале выброса руки ладонь все время смотрит вверх. Руку проносим через бок. В то же самое время правую руку отводим назад за спину, она согнута в локте и прямая ладонь, находящаяся на одной линии с предплечьем, указывает на область почек. Застываем в конечной позе на несколько секунд с сильным напряжением всего тела. Повторяем то же самое правой рукой. Восьмое. Бросание точки подобным напряжением всего тела. Повторяем то же самое правой рукой. Восьмое. Бросание точки сборки подобное метанию диска от плеча. В начале этого паса ноги распрямлены, тело расслаблено. Начинаем поворот тела влево, вращаем телом из стороны в сторону. Руки висят как плети. Руки настолько расслаблены, что их движение осуществляется только за счет действия плеч и поворота всего корпуса. Они как бы слегка разлетаются и тоже движутся влево. Такой же поворот делаем вправо и еще раз влево. Из положения поворот влево, хватаем левой рукой точку сборки и сжатую в кулак руку заносим к правому плечу, как будто разгоняемся для дальнейшего движения. Ноги в этот момент слегка сгибаем в коленях и напрягаем. И выбрасываем вперед руку, как будто мы метаем диск. В конечном положении рука слегка согнута, ладонь распрямлена и смотрит вверх. Повторяем выделенное курсивом из предыдущего упражнения. Повторяем все то же самое для другой руки, начиная с поворота вправо. Девятое. Бросание точки сборки из-за головы, подобное бросанию мяча. Делаем хватательное движение левой рукой словой против часовой стрелки, если смотреть снизу. И из-за головы бросаем точку сборки вперед. Рука выпрямляется, а раскрытая ладонь застывает в положении, как будто мы бросили мяч. Ноги слегка согнуты в коленях. Застываем в этом положении на несколько секунд с сильным напряжением всего тела. Повторяем то же самое правой рукой. Магические пассы, помогающие достижению внутренней тишины. Внутренняя тишина описывалась Доном Хуаном Матусом как такое состояние человеческого восприятия, когда сознание действует без своего обычного спутника – внутреннего диалога. Дон Хуан и все маги его линии считали внутреннюю тишину очень существенным качеством развитого восприятия. Первое. Рисование двух полукругов каждой ногой. Весь вес тела переносится на правую ногу, а левые в это время чертим полукруги, один из которых начинается в полушаге от тела впереди него. Нога рисует внешний боковой полукруг, заканчивая рисовать его у правой пятки, а затем рисует еще один полукруг, который заканчивается в полушаге позади справа от тела. Аналогичное движение выполняется, которое заканчивается в полушаге позади справа от тела. Аналогичное движение выполняется затем правой ногой. Вес тела переносится на левую. Опорная нога слегка согнута в колени для придания телу устойчивости, а рисующей ноге силы, Дыхание обычное. Второе. Рисование ногами полумесяца. Магический пас начинается с того, что левой ногой рисуем вокруг тела полукруг, который начинается спереди и кончается сзади. Вес в это время перенесен на правую ногу, которая слегка согнута в колени. Аналогичное движение выполняем затем правой ногой. Дыхание обычное. Третье. Чучело стоящее на ветру с опущенными руками. Руки вытянуты в стороны на уровне плеч. Обеспечиваем прямую линию в течение всего упражнения, но не за счет поднятия плеч, плечи опущены. Сгибаем предплечья вниз, предплечья и кисти расслаблены. И колеблем их синхронно от центра к центру, словно ветер колышет их. На счет 20 упражнения прекращаем. Руки поднимем вверх строго вертикально, колени напряжены. Четвертое. Чучело, стоящие на ветру с поднятыми руками. Руки вытягиваем в стороны на уровне плеч. Предплечья поднимаем вертикально вверх, ладони смотрят вперед. Сохраняя линию плеч прямой, опускаем через перед предплечье строго вниз, ладони смотрят назад. Опускаем и поднимаем предплечье 20 раз, колени напряжены. Пятое. Толкание энергии назад всей рукой. Колени слегка согнуты и напряжены, корпус слегка наклонен вперед. Лопатки очень сильно сведены, согнутые в локтях руки прижимаем к телу, а ладони, собранные в крепкий кулак, на одной линии с предплечьями, помещаем на уровне подмышек, кулак смотрит вверх. Делаем вдох. Сохраняя лопатки сведенными в течение всего упражнения, с выдохом распрямляем руки назад, локти остаются прижатыми к телу также в течение всего упражнения. Кулаки повернуты вниз, находятся на одной линии с предплечьями. Выдох завершаем. На вдохе возвращаем руки в исходное положение, повторяем 20 раз, затем меняем вдох и выдох местами и делаем еще 20 раз. Шестое. Вращение кистями. Руки вытягиваем в локтях. предплечья подняты вверх и параллельны друг к другу. Очень сильно согнутые в запястьях кисти, обращенные к лицу напоминают голову птицы и находятся на уровне глаз. Сохраняя локти и предплечья неподвижными, делаем резкие повороты согнутыми в запястьях кистями вперед-назад. Седьмое. Перемещение энергии рябью. Колени слегка согнуты, корпус немного наклонен вперед. Правое плечо слегка нависает вперед, а рука свободно висит перед телом. Левое плечо отведено назад, левую руку заводим за спину. Начинаем движение левой рукой из-за спины вперед по полукругу сбоку от тела. Движение кисти в этот момент напоминает откручивание крышки по часовой стрелке. Если смотреть сверху. За весь полукруг делаем три таких вращения кистью. В конце полукруга рука находится на границе левой ноги. Отсюда описываем плавную дугу перед телом слева направо до границы правой ноги. И такую же дугу обратно до границы левой ноги. Рука не напряжена, но и не расслаблена. От границы левой ноги возвращаем левую руку обратно, в исходное положение, за обратно, в исходное положение, за спину, по полукругу. Совершая при этом такие же вращения кистью, но теперь против часовой стрелки, делаем три вращения. Повторяем 20 раз. Три вращения вперед, полукруг перед телом, три вращения назад, одной рукой. Затем меняем руки и повторяем все то же самое. Восьмое. Ти-энергия рук. Локоть левой руки находится рядом с телом, сбоку. От предплечья согнута вперед, ладонь смотрит вверх. Правая рука согнута в локте, ее предплечье находится напротив солнечного сплетения, образуя прямой угол с левой рукой, ладонь смотрит вниз. Руки находятся на одном уровне, сохраняя локти обеих рук неподвижными. Одновременно и резко поворачиваем предплечье вперед, с ладонями на одном уровне с предплечьями так, чтобы левое предплечье ладонь смотрела вниз, а правая вверх. Колени немного согнуты. Смену рук повторяем 20 раз. Повторяем то же самое, поменяв руки местами. Девятое. Прижимание большого пальца к указательному. Руки согнуты в локтевых суставах, предплечья находятся впереди тела и горизонтальны. Сохраняя расстояние между собой равное ширине тела, ладони смотрят вверх. Пальцы указательного пальца, а указательный давит на большой. То ослабляем давление, то опять усиливаем его, передавая импульсы руке. Колени слегка согнуты для устойчивости. Десятое. Вычерчивание острого угла руками между колен. В этом магическом пассе ноги прямые, коленные суставы напряжены максимально. Корпус наклонен вперед вниз, спина прямая и почти параллельно полу, шея прямая, взгляд устремлен вниз. Прямые руки помещаем между ног, соединив ребра ладоней. Сохраняя корпус неподвижным, вычерчиваем острый угол прямыми руками, поднимая их на уровень головы и опять соединяя между ног, где находится вершина угла. Повторяем 20 раз. 11. Вычерчивание острого угла руками у лица. Как и в предыдущем упражнении, ноги прямые, коленные суставы напряжены максимально. Прямые руки поднимаем вертикально вверх и соединяем ладони над головой. Корпус вместе с руками наклоняем вперед, спина прямая и почти параллельно полу, шея прямая, взгляд устремлен вниз. Прямые руки параллельны полу на уровне головы, ладони соединены, образуя вершину угла. Начинаем чертить острый угол прямыми руками вниз-назад. В конечной позиции ладони рук смотрят друг на друга. Возвращаем руки в исходное положение. Повторяем 20 раз. Двенадцатое. Вычерчивание энергетического круга между ногами и перед телом. В этом магическом пасе ноги распрямлены. Корпус наклонен вперед вниз. Прямые руки находятся между ног. Ладонь левой руки лежит на тыльной части ладони правой руки. Вынеся руки вперед, рисуем одновременно двумя руками два расходящихся круга. Левая рука описывает круг против часовой стрелки, а правая рука по часовой стрелке, если смотреть сверху. В конечной точке соединяем ладони, как в начале паса. Теперь начинаем описывать сходящиеся круги. Из той точки, где закончили предыдущие круги, ведем соединенные руки вниз к телу, отсюда левой рукой рисуем круг по часовой стрелке, а правой – против. Когда руки находятся в точке, откуда мы начали эти круги, соединяем их, левая поверх правой. Движения плавные и не прерываются. Повторяемся. Повторяем вычерчивание четырех кругов 10 раз. Затем меняем местами ладони, правая поверх левой, и также повторяем пас 10 раз. Тринадцатое. Три пальца на полу. Ноги прямые, связки максимально напряжены, руки висят вдоль тела. На вдохе поднимаем прямые руки над головой. Во время выдоха, наклоняясь вперед, опускаем руки вниз к полу. Ладони, образуя куриную лапу, средний, указательный и большой пальцы распрямлены, остальные согнуты. Касаются пола с надавливанием. Указательный и средний пальцы смотрят вперед. Заканчиваем выдох и на глубоком вдохе распрямляем тело с поднятыми руками. С выдохом опускаем руки вниз вдоль тела. 14. -е. Костяшки на пальцах ног. Ноги прямые, связки максимально напряжены, руки висят вдоль тела. На вдохе поднимаем прямые руки над головой. Во время выдоха, наклоняясь вперед, опускаем руки вниз к полу. Вторая и третья фаланга пальцев рук во время наклона плотно согнуты. Большой палец прижат сбоку к распрямленной ладони. Касаемся пальцев ног. Линия ладони на одной линии с предплечьями. Ноги согнуты в коленях, руки висят вдоль тела. Поднимаем прямые руки над головой, делая вдох. Поворачиваем корпус влево и с наклоном вниз начинаем медленный выдох. Сильно согнутые в запястьях распрямленные ладони смотрят вниз и находятся на уровне щиколоток. Пальцы ладоней направлены влево. Начинаем качелеобразные движения слева направо и обратно с небольшой амплитуды так, что ладони все время движутся над полом. Левая нога находится между рук. Продолжая выдыхать, делаем 5 скользящих движений. Выдох закончен. Зафиксировав ладони неподвижно над полом, делаем очень глубокий вдох втягивая энергию земли. Задержав дыхание, поднимаемся и распрямляемся. Корпус с прямыми руками над головой смотрит влево. Разворачиваем корпус вперед и затем вправо, продолжая задерживать дыхание и сохранять руки поднятыми над головой. С наклоном вправо начинаем медленный выдох. Опять делаем 5 скользящих движений, завершая выдох. Также делаем вдох. Задержав дыхание, поднимаемся, корпус и прямые руки над головой смотрят. С данным выдохом опускаем руки вниз вдоль тела. Перевод с английского русскоязычной группы